Да, Гуччи его была кличка, потому что у него все, от трусов до вот этого, вот у него все было Гуччи, вообще настоящая все настоящее Гуччи, богатый чел, потом говорят, что ему дали 9 лет. Витаю, с вами Катерина, это правозащитный подкаст «Весна Приди», выпуск называется «Антропология Володарки», и это его третья часть. В первой части мы рассказали про сообщество Володарки и отношение к политическим, во второй части про язык и немного администрацию, ну а эту третью часть э, я решила назвать фольклором Володарки. Наш герой Олег громблевский полгода отсидел на Володарке и туда он с собой взял свой блокнот. Антропоисследование, я писал значком авторского права, защитил. Так вот, листая вместе с Олегом его блокнот, мы увидели и одно стихотворение. Вот это стихотворение написал парень, который заехал, это правильно на терминологии, заехал в эту хату по статье 328, попался там с какими-то... А, они курили вместе, вместе какую-то марихуану, там какую-то траву, в общем, курили. И поскольку если ты куришь кругом и уже передал косяк второму человеку, это уже считается распространением. И, соответственно, уголовная ответственность. И он туда попал. И он все сидел, писал, над ним все издевались. Что ты там пишешь? Он вот это стихотворение писал, как я понял, очень-очень долго. Очень-очень старался. Ну, и я уже набрался наглости, когда уже там месяца два посидел. Говорю, ну давай, говорю, ну чего то давай уже мы его почитаем. Олег записал стихотворение и вынес его из Володарки, и сейчас он нам его продекламирует и пояснит каждую строчку. Перед нами будут возникать образы быта Володарки и людей, которые в нем жили. Некоторые из уже встречались в предыдущих частях антропологии Володарки, а некоторые еще нет. Все сидят вместе, и политические, и не политические. И в этой заключительной части антропологии Володарки многое будет перекликаться с двумя предыдущими частями. Ну что ж, предлагаю вам окунуться в эту жизнь через ее фольклор. <къем> Предупреждение. Стихотворение не подвергалось цензуре, поэтому в нем встречаются нецензурные слова. Иногда. Шанхай 6.3. Людская хата. Ну Вот хата, я вам объяснил, помещение камерного типа. Людская, это значит, тут сидят... Э, хата уже впоследствии, когда я заходил в иные камеры, ты заходишь спрашиваешь, хата людская... То да. есть, нормально ли тут мужики сидят? Нет, саженная ли это хата, где сидят разные люди социально низкая? Тебе говорят, да, хата людская, не переживай. Людская хата, не маленький круг. Вроде все нормальные ребята, как нам угрозило оказаться тут? Всем, значит, не особо сопутствовал успех, раз легли так карты. Да вообще, как послушаешь всех, оказывается, все не виноваты. «Бля, ну правда, какие мы преступники, половина из нас боятся крысы». Крыса у нас сидела у парня, нас сидел он сидел за убийство, такой здоровый, огромный мужчина. И мы проснулись ночью от зикого кри крика, когда он там забился в угол нары и смотрел на крысу, которая встала на задние лапки, и рвала чей-то пакет и доставала оттуда еду». Каждое утро мы пересматривали свои кишара, кишара это сумки называется, и на предмет того, что в эту ночь у нас пострадало. Потому что мыши и крысы просто безумно там люту, лютуют. Половина из нас боятся крысы. Играем в домино и нарды. В хате только двое лысых первое время требования такого администрации не было, чтобы мы вот прям были такие, как яйца голыми головами. Но потом понимая, что вот эти вши, крысы, траканы ну просто гигиена, хорошо, когда ты полностью лысый, так, тебе всем, ну, так ты себя сбережешь, убережешь от всяческих этих напастей. Но на тот момент, когда мы жили, было только двое таких парней. И даже они не прививают никакого малейшего страха. Ладно, Саня, но Петя, наверное, на свободе застегивал верхнюю пуговицу рубахи. Про Петя в данном случае идет речь о Петре Слуцком, mm -hmm. который из пресс-клуба. Он приехал, он был лысый, он в обычной жизни И усы такие, как у Марка, Марка Твена, шикарные были, ему пришлось сбить. Итак, начну с Гуччи, бывшего моего соседа. Он получал на работе грошину и умудрился объехать аж полсвета. Говорят, что взятку брал всего один раз сто евро.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 общество белорусско-немецкой дружбы в Минске. Вот эти, что ищут, копают по лесам землю, находят жетоны немецких солдат и возвращают память о погибших солдатах, их родственникам и немецкому правительству. И вот этого Гуччи его пытались раскрутить на то, что, на то, что его отец якобы поставлял оружие протестующим. Ну, вот такая, ну, это с его слов, вот такая была у него легенда. Вот, и он сидел-сидел с нами, и в какой-то момент его перевели в какую-то другую камеру. Потом говорят, что ему дали 9 лет. То есть его, а, его ну, осудили там за какое-то мошенничество, поскольку он работал у своего отца. А отец умер, пока он сидел. Вот. Саня семейник Балу, на него хотят повесить его тучи лавандоса. Кучу. Семейник, это понятие. В камерах люди живут либо в одиночке, как я жил, когда ты вот сам ешь, либо семейничают, семейничают, это вот мы с вами объединяемся, делимся друг с другом едой, друг другу помогаем, там, защищаем друг друга, если вдруг какие-то конфликты внутрикамерные возникают. И таким образом ну, такое сообщество, это называется семейники, они могут быть ну, там, 2, 3, 6 человек. У семейников у семейников есть свое личное пространство, если мы с вами дружим. У них есть личное пространство возле нары, если люди семейничают, это называется хаток. Хаток, да, даже если этот 5 сантиметров, его не могут, если мы с ним о чем-то разговариваем, вот как мы с вами сейчас, мимо нас никто не может пройти, то есть это пространство, оно священно, пока ты не разрешишь. Вот, саня семейник балун, на него хотят повесить хувый тучело Вандос. Он дважды попадает в тюрьму, скорее всего, мешает кому-то просто. Или я чего-то не знаю, но думаю. Мусор ему не помеха. Всякое бывает, но я желаю лично ему только успеха. Нет, конечно, у нас есть особо опасные преступники. Ебаный свет – эта банда посерьезнее, чем в фильме «Отступники». Наши политики – Руслан, Егор, Олег, Серый Кот. Ладно, Андрей, бандит еще тот. Но эти уж, мне поверьте, максимум, чем они опасны, могут перейти на красный. Теперь заглянув на <смех> он наблюдает за этими людьми, понимает, что максимум, чем они опасны, могут прийти на красный. Вот так, сейчас будем вспоминать. Руслан Линник, это блогер, который паранормальными явлениями занимается и там для раскрутки своего вот, этого вот запустил политический контекст, оскорбил министра МВД. Осознал, что он в опасности, стал ездить по Беларуси, прятаться, прятаться, снимать квартиры в Могилеве. И в итоге его приняли, ну задержали, в смысле, это приняли опять же терминология, Приняли его в Витебске, где он имел неосторожность рассчитаться банковской картой в одном из гиперов. И его прям там сел в маршрутку, поехал на вокзал и уже на вокзале его приняли. Есть, настолько быстро они работают. Его очень сильно избивали. Я ему писал жалобу на причинение телесных повреждений. Егор, это Егор, Егор Конецкий, который по делу студентов. Маша Коленик, Конецкий, Гебримериам и да, прочие вот эти. Знаю. Трахтенберг, это все его, это все вот эти. У него там было, там, не знаю, 200 томов у них или сколько там дела. Олег это я, ну серый кот, понятно. Потом полизаключенный блогер Руслан Линник получил 4 года колонии. Блогер серый кот Дмитрий Козлов 5 лет колонии. А студент Егор Конецкий 2,5 года колонии. Ну ладно, Андрей, бандит еще тот, но эти уж поверьте, максимум, чем они опасны, могут перейти на красный. Теперь загляну в хаток. Хатока уже, знаете, что такое интересно, с кого мне начать, пацаны. Так, сделаю чефирчик глоток, и, пожалуй, начну с того, у кого самые сильные пальцы. Но ну, чефир, вы знаете, наверное, что это такое, это крепко заваренная заварка. Чефир – это традиция, которая, которая святая, можно сказать. После того, как ты зашел, и тебя спросили, все ли по жизни ровно, если тебя хата приняла, то вся вот эта хата вечером собирается, заваривается этот чефир по кругу, по два глотка – Бьется чефир, каждый представляется так, как он считает нужным. Там называет свое имя, статью и говорит «добро пожаловать», да, «добро пожаловать". Там пожаловать». «Я такой-то, такой-то, я Олег, статья 209, часть рая город Минск, добро пожаловать». «Сделаю чефирчика и начну с того, у кого самые сильные пальцы. Ему еще в позапрошлом году исполнилось 20, расскажу за него вкратце. Погоняла питон». Он никого не грабил, его приняли на, на Боликовой лабе. Вот этот питон, он парень, который родился с ВИЧ, ему еще не было и 20 лет, и это, он сидит по статье, которая еще в Беларуси не, не применялась. Молодой человек, на тот момент, когда я заехал, он уже больше года сидел, этот питон. В смысле, Кличка не, не применялась? Впервые, вот его, а, в, она да. впервые будет, будет в практике Республики Беларусь. Такая. Анаболики, они занимались тем, что на кухне в кастрюльках варили некие вещества, в Польше закупали упаковку и продавали через вот эти фитнес-клубы, где качаются, как ну, как вот эти вот, ну, чем там культуристы себя поддерживают. Как очень дорогие, мега дорогие, качественные препараты. Поэтому у нас Пуцукевичу передали витамины. Он такой из Польши, он такой, а у меня таких, говорит, целый гараж. вот. Его приняли на моноболиковый лаби, я вам не вру, копы, отпустите его на свободу, его ждет там Галя. Он одним глазом будет играть в контру, а вторым смотреть Джилляля. Ну, вот эти вот мелочи, которые вот в контур, то есть человек может рассказать там, что я люблю там играть там, в counter -Strike. его будут неделями э, подкалывать этими, а как, то ну, делать-то нечего, и все mm -hmm. вот так перецеживают, перетирают, а и сутками смотреть желяли, этот «Джеляль» – это то, что ну такая беда лично для меня была. По телевизору, по НТ, где они его купили, этот желяль. Наверное, на года три идет по нт. Этот бесконечный турецкий сериал. Завхоз у нас есть, что у него там за делега, лучше туда не лезть. У нас был завхоз, в камере есть два должностных лица. Это смотрящий, который отвечает по понятиям за всякие такие конфликтные ситуации. И есть завхоз, это человек, который отвечает за хлеб, за еду, чтобы было на столе, на дубке, дубок это кухонный стол называется, дубок, не знаю почему, он отвечает за за порядок такой, за чистоту еду. За вхоз у нас сидел мужчина из Мозыря по наркотическому. Он один из менеджеров высшего звена. Есть такая, такой сайт, где продают наркотики. Вот он один из менеджеров высшего звена. У него была часть 5 статьи 328, ему там 20 чем-то лет грозило. И никто не знал. Вообще, что за делюга, лучше туда не лезть. Это одно из правил, которое следует знать всем, кто попадает в эти вещи. Ты можешь не рассказывать о том, что у тебя за статья, в чем ее суть, и никто к тебе не будет предъявлять претензий. Ну, а это очень важно, потому что есть люди, которые фиксируют все, что ты рассказываешь, и доносят это в опер часть. СИЗО делится на две большие структуры. Это те, кто обслуживают процесс, там, чтобы все были накормлены, досмотрены, выгулены, и т.д. и т.п. И есть оперчасть, это опера, которые оказывают содействие следствию тем, что собирают информацию о том, что говорит человек по своему делу в камере, и передает это потом следователю. Для этого существуют либо стукачи, либо сам человек постепенно рассказывает. Я когда приехал, мне смотрящий сказал, что ты имеешь право вообще не рассказывать, ну, фамилию свою не называть, но она все равно потом стала известна. Тебя ж вызывают периодически. Но ты можешь за, за свою делюгу ничего никому не говорить, никто тебе ничего не скажет. Ну вот, захоз у нас есть чего-то, что у него там за делюга, решил туда не лезть. Но что-то мне подсказывает, что ему, как и всем, нам будет пиздец. Дальше на старший за смотрящий впаяли восьмеру, что поделать, Женек. Ну, Женек на Могилевской живет, возле Минской оригинальной таможни зарезал человека. Будет подавать апелляцию, его нихуя не устраивает этот срок. Я ему писал эту апелляцию, и нам не помогло. Вот и дошла очередь до тебя, сынок, который он про себя пишет. Три из десяти доказали эпизода. Прикиньте, сколько он наебал народа, но чувствует себя бодро. Ну, этот Новый крадун заехал. Крадун – это те, кто воры, воры. Мужчина корову украл. Слава богу, его не видел морда. Морда – это у нас был один из самых жестоких таких прапорщиков. Его звали мордо, потому что у него он все время был или пьян, или с бадуна, и он был все время красный. И он первое время любил думать, что он, он надо мной издевается. Ну, например, ты можешь стоять, вот построение, все стоят, вечернее или утреннее. Ну, у меня было поначалу, а потом мы с ним подружились, очень хорошо даже общались. Он любил ударить вот так кулаком возле головы в нару, она, був, так резко, и сказать, что ты на меня так смотришь. Ну, почему-то его раздражал мой взгляд. И вот он всех там жестил. Слава богу, что его не видел морда. Саня уже весь в Испании, время зря не теряет, учит а английский, наверное, мысленно представляет, как он на солнышке в правой руке косячок, в левой виске. Саня – это политический... Мужчина, он бывший милиционер, и табакерки раскрашивал, и он учил английский, ну сидя, почему бы не получить английский, ну и вот он сразу стал объектом насмешек, что ты, наверное, хочешь там, куда ты хочешь уехать, в Испанию, а что ты там будешь делать, буду сидеть пить виски. Саня уже весь в Испании, время зря не теряет, учит английский, наверное, мысленно представляет, как он на солнышке, в правой руке виски. Петя то ли политик, то ли с государством делиться не хотел, я так и не понял, лишь понял одно, мы все тут в беде. Эти строки – конечная остановка банда. но я бы и про каждого написать мог, если бы каждый день не заселяли нового арестанта. Вот и приехали, выходим, рассказ «Теремок». Вот этими строками и заканчивается это стихотворение, и наша антропология Володарки тоже. Я надеюсь, вам было интересно, для чего мы все это здесь вам рассказали, для того, чтобы знать и помнить, что происходит у нас в стране, и помнить о том, что такого быть не должно. Ну а я с вами прощаюсь и желаю никогда не попадать на Володарку, но если вы там побывали, то рассказывайте о своем опыте, это очень важно для нашей с вами истории современной Беларуси. А наш подкаст «Весна Приди» и правозащитный центр «Весна» вы можете поддержать на Патреоне, будем вам признательны.